В общем, девчонки, мальчишки, я попросил, мы дали одну сучку, попробовать. А, похоже, немножко на нашу сливу, только она маленькая. То есть, косточка тоже маленькая. Сейчас я возьму в дорогу кисленького. Она не кислая, кисло-сладкая. То есть, можно взять всегда... Сейчас она занята я возьму и буду вам рассказывать Опа. Так вот, тайцы делают арбуз то есть покупаете дольку, но вам ее быстро быстренько режут не? а, но, но, но, но, но тебе там болит чем-нибудь, я говорю, не, не, надо, спасибо в общем нет. арбуз упал уже, то есть отрезанный можно, шкурку вы с собой не берете вам уже дали такой нарезанный арбуз, и вы пошли спокойно гушать. Вот, еще какой да, она взяла. Арбуз. Понятно, может быть, манго даже зеленая. А, легу. А, манго? Манго? А, ну, вот зеленая манго и арбуз взяла. То есть сейчас тайцы просто любят посыпать еще на, на, на, перцем, сахаром. То есть, могут есть вот манго нарезают с, с дольками Сейчас мы... yeah. same, same. В общем, вот Таечка просто взяла себе вот такой же Сейчас он мне насыпит Похоже на сливы, я подумал, черешни на самом деле нет Ну, прикольная штучка нет, В Паттайе как-то не попадалось мне Пойдем дальше В общем, девчонки и мальчишки взял я себе вот такие вот маленькие сливки ну, сливы маленькие, не сливки, а маленькие сливы. И вот сейчас идем. Буду дальше кушать. И я хочу все-таки дойти сейчас до речки. Потому что время пока у меня еще позволяет. Э -э ну, то есть уехать подаю. Поэтому постараюсь сегодня еще поснимать для вас. Пойдемте дальше. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители у нас прямо комплекс храмовый тоже но ну, в следующий раз с него попадем а сейчас я пришел да, парк открытый и в общем название парка Ой, сейчас не забыл в общем вот это у нас рама первый и вот монах там рядом ходит с ним что-то там порядок наводит убирается в общем и парк у нас еще вот чуть чуть левее еще один есть парк так что мы тоже сейчас туда пройдем Посмотрим В общем, площадь открытая но ну, видать, здесь собираются, приходят, поклоняются Первому королю Рама 1 Так что, кому будет интересно, тоже придете А на машинах, на байках сюда заезжать нельзя Так что, где-то вам придется парковать их в сторонке Чтобы сюда прийти Посмотреть Комплекс храма в ходе храмовая а просто мемориал, комплекс, что это такое правильно. Ну, все описание, то, что вот я, еще раз говорю, то, что я не знаю, я обязательно буду под видео, под каждым объектом то, что я снимал, буду выкладывать под видео описание именно то, что я снимал. Постараюсь изучить в интернете и выложить вам, чтобы вы смогли это все прочитать. И уже были более знакомы ну, мы сейчас с вами а, Пойдем в следующий Комплекс а, ну, здесь пройти нельзя Мы сейчас Просто снимем мост Потому что здесь машины уходит На мост Проход закрыт Ну как бы его Специально закрыли, скорее всего когда какой-то праздник а, Приходит к этому первому королю рама один скорее всего есть, ну, перекрывают движение и люди могут выходить через эти ступени туда вот на набережную так, ну, сейчас монах только что ушел по был здесь и ушел поставил свечи помолился и ушел вот еще какой-то таец идет в общем. Такой величественный король Который, скорее всего, основал династию Которая до сих пор длится Если я не ошибаюсь Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях Заходить к нему туда, на территорию, нельзя Потому что там прохода нет у нас ну, вот он железнодорожный мост мы сейчас аккуратненько перебежим хочется к водичке и, честно по реке пройтись <coughs> сейчас будем аккуратно движение плотное сейчас будем аккуратненько перебегать дорогу чтобы нам успеть в общем не делайте так как я делал. А Кстати, после дождей вода намного стала мутней Что за река сейчас посмотрю, я обязательно постараюсь озвучить в кадре. В общем, мы с вами пришли на набережную реки. В общем, девчонки, мальчишки, посмотрел, я не смог найти название в интернете, пока ну. Но... Обязательно напишу а, в самом видео, ставлю вставочку, название реки. И вот такая у нас маленькая, ну, маленький катер, вот он, видите, идет. А, тащит вот такую вот огромную баржу. То есть, ну, там еще помогает сзади. Ну, в любом случае, в общем, после вчерашнего дождика, ночного и сегодняшнего ливня, вода, здесь это просто клака. Ну, мы сейчас сами пойдем по набережной прогуляемся сейчас выйдем с этой территории и сейчас тоже заходил на эту на этот пирс конечно был немножко удивлен первый раз такое вижу чтобы кота держали на привязи а собака бегала спокойно сейчас вам это покажу ну собака уже куда-то ушла а нет вот собака у нас То есть вот вторая собака а там у нас кошак на поводке. То есть его прям пристегнули. Такой код прям, ну, не маленький, ребят. То есть котяру прям пристегнули. туда дикий. Тайка улыбается. А собаки ходят без ошейников, без всего, то есть спокойно. Ребят, кошак у нас дикий. И вот я говорил, а вот еще один парк у нас чуть левее. То есть я спустился вот оттуда. Посмотрел раму первого, спустился И вот там вот у нас левее еще один парк И еще один мост также через эту реку Речку, речушку Ну купаться в ней, честно, как бы желания нет, ребят Потому что грязная Перестататься тут особого желания нет в этой воде но, но, но. Все таксисты предлагают Такси, такси, такси Блять, еще мы поймали. Фрэн, пишь? Пишь, поймал? Пиш, пишь. Ну? Маленький. Кайго, седан. волкин. Волкин. Волкин? О, тупо. На волкин. На волкине волки сейчас делать нечего, один хрен. Сейчас еще рано. В любом случае, в вот, общем, мы гуляем с вами. А, мост называется Гонгу, Вай, Яй. Там можно все читать. Гонгу, Вай, Вай, Яй. А пирс называется Миннеал Бриджа. Бриджа, если не, не знаю, правильно или неправильно. В общем, цветочки с упаковками целыми. с вами идем дальше. Вот так вот на набережной тайцы подстригаются спокойно. То есть обычная жизнь протекает них. Устроили такую парикмахерскую. Ну, я не знаю, это, Рыбаки, они а не рыбаки. Есть, не знаю парикмахерская. Прям. Кстати, вот за Ложку взяли, и на море пошли. Хватает если сильно громко не делать, чтобы по не ее, то будет вам хватать о, рачат на лотах. Здесь вот такие же реферативного вода. Еще такие. Самое интересное, ребята, не знаю, камера передает. Сейчас попробую не вести. Вон там, вот вдалеке. Здание очень интересно построено. Как будто бы из квадратиков складывали, складывали. Даже как будто некоторых частей не хватает. Вот они, туристы, катаются по Ганге. Речка Ганга. Ну это я так ее называю. Конечно, название у нее другое. Речка Ганга протекает в Индии. А здесь я ну, не могу сейчас пока найти в интернете название. Если это мне интернет подтупливает. В общем, мы с вами идем дальше. В сторону метро подвигаемся. Пойдемте. I'm high above the sea